У нас 30 мобильных пунктов, это 5 амбулаторий, 25 ФАПов. Из заявок ФАПов участковых амбулаторий развозим вакцину, фельдшера... Участковые терапевты на амбулаториях э, собирают заявки от желающих привиться. И где-то порядка э, 30-40-50 человек, когда они приходят в определенный день, мы доставляем вакцину, и они производят вакцинацию на данных пунктах, тем самым приблизив вакцинацию населения э, к ним как можно ближе, и чтобы было удобно и комфортнее, чтобы не скапливалась э, большая очередь. Василий Федорович – это у нас особенный человек. Он очень мудрый, у него большой жизненный опыт, и к нему всегда очень приятно приезжать в гости. Мы всегда его поздравляем с праздником 9 мая, с Днем Защитника Отечества. Он сам не передвигается самостоятельно. Три года назад он повредил шейку бедра. Конечно, жена его восстановила через любовь, через заботу, через внимание. И в этом году мы организовали поездку в усадьбу Кфету. Конечно, эмоции были у человека просто восхитительные, благодарности просто лились рекой, поэтому таким людям хочется всегда помогать, помогать и еще раз помогать».